23-25 ноября всего года на территории Нижнего Тагила проходило всесоюзное совещание с участием премьер-министра, кабинета министров Союза СССР Валерия Семеновича Рыжова. На совещании присутствовали главы из регионов страны и главы городов Свердловской области. На совещании обсуждались самые злободневные вопросы сегодняшнего дня – восстановление народного хозяйства разрушенного за эти годы, начиная с перестройки. Если с 1928 по 1940 годы в РСФСР было создано 9600 предприятий, то есть практически каждый день вводилось в эксплуатацию по два предприятия, то в 2004 году крупных и средних предприятий насчитывалось только 102, а в 2017 осталось 52. Критическая ситуация в регионе с уничтожением промышленного потенциала и сельхозпредприятий. Это не только в регионе, это во всей стране. Только по официальной статистике в Российской Федерации уничтожено более 150 тысяч предприятий. Сократилось поголовье скота в разы. Благодаря земельной реформе страна практически лишилась пахотных земель. Вырублено и выжжено лесов на огромной территории, миллионов гектаров. Испорчено промышленными стоками водоемы с пресной водой. Колоссальное количество водоемов. Сократилось население со 148,5 миллионов до 141 миллиона в 2009 году. Все поставлено на рельсы, прибыль любой ценой. Нижний Тагил становится главной областной свалкой, первоуральск европейским хранилищем ядерных отходов. Плодородные земли отданы на откуп китайцам. социальные гарантии на самом минимальном и низкокачественном уровне и так далее. Можно перечислять до бесконечности. И вот в разгар нашего совещания врываются сотрудники так называемых правоохранительных органов МВД, ФСБ и ОМОН на основании анонимного сообщения о собрании мошенников нарушая все свои законы и постановления, начиная с проекта Конституции 1993 -го года. То, как все происходило, вы увидите сейчас. Выводы делайте сами. Кто и как нас защищает и от кого. Количество украденного у меня времени составляет 4 часа с 11 до 15, плюс время на, на оформление протоколов 1 час, всего 5 часов. Расчет суммы ущерба 283 рубля в минуту. Соответственно, если умножить количество участников совещания на количество потраченного времени, то получится сумма равная 2 миллионам 801 тысячи 700 советских рублей. Украденное время должно быть оплачено, как и то, что было разрушено и вывезено из страны за все это время. И самые... не ну что Вот у нас яхта, давай, Значит, у Спрейского расписания. Поступило сообщение. Нужно ваши документы все проверить. Документы. смерть. Сообщение. Сообщение о чем? То, что вы видели с моей Давайте, мы документы ваши... Нет, Про... Это... Про... На отношении... А вы, это Я ваши... вот, подозву, политик, проект, проект, Ну, давайте поправим. Это субтитры, это субтитры, это субтитры. не вижу. Максим Александрович. Должность Старший полномочный человек. Старший УВД. УВД. Моя полиция. Моя полиция. Ещё раз. Медицинский. Максим. Александр. Старший. Оперу по очереди. Ещё представиться. А вы молодые <клевые> люди, зачем нас снимаете? Вы. Кто, вам, кто вам, позволил? Да. Я своего да, согласия на съемку не давала. С тобой, я я я не у нас, для нас, Мы обсуждаем вопросы. Поступило сообщение, поэтому нужно вам приехать Кому 16. вам вот Всем мы отвлечались за вашу вещь. Потому что сообщение. На вам На основании... На основании... На основании... На основании... Я, я На основании. Документ. Наслава ничего, и не часть пить. поступило сообщение, я вам еще раз объясняю. Вот, Соответственно, мы сейчас проедем Вот сейчас этот вопрос можно здесь и решить. Здесь здесь мы куда мы, <свист> мы будем с вами То есть <свист> <свист> вы <свист> <что>, объявляете о <ровко>. применении <свист> силы. <свист> Почему? Я вам А как? Слово доставить. Вы сказали, доставить. Давай ваш ваш разговор записывается. Вы сказали, Я да понял, что, что, мы что, что вы, Я вам вы вы должны сейчас с работаем. Вы должны Вы, вы, должны, вы должны Вы, что, вы должны вот это У нас должно быть основание. Они Я не знаю, что там знаете, мне основания, вы, Знаете, придумали? Я... вы придумали, вы не придумали, где в, по посту, в спа, городе Москва, <coughs> я просто к вот примеру приведу, написана табличка Места для курения, подходит сотрудник штатского, штат. а вы вот здесь курите, я здесь не положу, на мне штраф. Я просто а у меня закон будет Это мое, личное право, буду я не Мы имеем право воспринимать. Мы здесь, мы здесь, посмотрите. Зачем нам водить мы в, в, в, не в, на пределы, в да? Вот я тебе показываю. Вот я тебе показываю. Вот я Вот я тебе показываю. Вот я Вот я тебе я нет, вы нам Вам что надо пройти, чтобы на каком основании? <связывающие> а вы обвиненные? А а будете заставить? А есть решение суда? Еще есть решение суда, что вы что мне рассказываете, какое решение суда? <связывающие> а вы что, не знакомы, Я знаком. Нет. Знаком. Да. Я вам объясняю, зарегистрируем материал, проверки. Сейчас мы нужно в ДМБ, в отдел 16. Какой проверки, Сейчас зарегистрирован материал, зачем нам рассказываете, что мне делать? Я знаю, что мы знаем, Все, соответственно, сейчас собираемся Вот вам что, пожалуйста, мы это своей страны. Я в курсе. Я какой стране? И вы это а прекрасно какой? знаете. А в какой стране? Да, вы, наверное, Вы, наверное, Российской Федерации. Вы, наверное, Вы, наверное, А где ваша территория? Где в какой стране вы территория? у меня вопрос такой В территория? Где ваша а в какой стране <связь> жизнь почему? почему? я Потому должен убедиться и в смысле? а, а это не является а а а а в во-первых а у, у вас про, это не есть документ там нет синей печати есть еще закон, который у вас есть доверенность а, а где остальные? Нам девять ошибок! Тише, тише! Нужен Владимир Роман... Тише! Разбирайтесь, пожалуйста! Нужен Роман Алексеев, оперупномоченный ЦПГУ Правильно? Кто еще без документов? У вас документы с собой есть? Да, вы Давайте, вы сюда, пожалуйста, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, Тише, тише, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, допустите, ну, да, но, так. А, короче, здесь ну это А есть люди, а я, там, да, я так просто объясню, да? а я а, Сотрудник полиции предъявляет документы по законодательству, да, только в том случае, на основании федерального закона, если он обращается гражданин, Если гражданин к нему обращается, он не обязан предъявлять свои документы. Да? Я к вам обратился через руководителя? Да? Через какого да. руководителя? А Я а стоял здесь а вот в, в, в коридоре. А Я а к в в вам да. обратился. Вы пришли сюда один или под руководством? Я пришел сюда один. Один. Да. Вот и тогда и да, да, да, А зачем вы там а, а как? А вы нашли в помещение? Неизвестно кто. Какой помещение? Какое? А что это частные? Частые. Частые. Оно ваше? Нет. А почему сюда? Ну а вы пришли сюда? А ваше? А если оно арендовано мной, а вы такое отношение имеете? Я сотрудник полиции. Вы что, вы можете выходить в жилье? Зарегистрировать материал проверки. То есть у вас вы прибыли. То есть у вас Это не жилье, уважаемые. Подождите, вот. у вас есть документы. Пойти в помещение. Где Это вас документы? Это не живое помещение. У вас нет документов. Изучайте законодательство Даже, даже если в служебное помещение. Тут же юридически грамотные люди все. Вы должны были постановления. Либо в качестве кого? А вы заводите человека в маске. Зачем? Меня запугать, что ли? Это, слышно. это вам показали по телевизору? Зачем? А зачем инфекцию. вы это показываете? Понимаете? Ну, цирк, зачем? Не надо. Это не жилое помещение. Попробуем. Нет, а зачем вы пришли? Вы боитесь, один поиск? А, а почему вы золото? Я же что я не Почему? А зачем они стоят? Золото? А вы не могли один прийти и сесть за росту и сказать, давайте пожалуйста. Почему вы Я пришел один, Я пришел один. Да, но да. вы пришли как? Как? сначала зашел как? Давайте вот сейчас мы далеко от темы. Вот, кружили. поэтому если вы же вы пришли, будете вот представить, то все мне сделать, что мы сделаем? Так вот, если можете... я к вам обращусь, уважаемые, да, я обязан буду представить. А если вы ко мне подходите, как гражданин, я да, же вы не, не знаете, кто я, да, Может быть, я гражданское лицо. Ну вообще не спрашивайте, кто я. Зачем, вы а, Зачем а я не спрашиваю? Не я нет, я не вас не, я не знаю, вас. Не я вас да, мы сейчас будем проверку проводить, правильно? А у нас есть свои условия, нам уже государство создывает, скажем так. У нас есть государство? Да. Российская Федерация. Государство? А где оно записано? Где записано? Да. А же... а у него нет ни границ, ни территории, не откуда мы а ты их Изучайте Какие границы? Нету границ, историю вы изучали историю. Вы хотите сейчас человек, я тебе книжку подарю. Ты сейчас найдешь свою территорию. Найдите территорию, свою. На сейчас даю вам ее. А мне Чтобы и нашли историю. А Нам, нас, нас, нас, конечно, больше, ну, мы их можем. Что я попрошу всех молчать. Давайте я знаком всегда со второй статьей. Давайте лучше сейчас не будем. Почему ты не хочешь? Потому что я документ. Нет, смотрите, вот сейчас смотрите, где ваши сотрудники. Камеру, кто вел, да? Вот камера, вот Давайте камера, вот камера да. Пожалуйста, вот Конституция, вот сотрудник, который представился, с которым вы пишете, да? О чем он вам говорит, вторая mm -hmm. Давайте вот смотрим. Mm -hmm. Человек, mm -hmm. его права и свободы являются высшей целью, да? Признание, соблюдение защиты прав любого человека. Вы что, нас защищаете от кого-то? Вы Тогда право нарушаете. Подождите, подождите. Вы читаете, что... это я... ваш закон в первую очередь. Я согласен. Вы ну, читаете, закон... посмотрите. Это основной закон? Вот основной, основной, основной вы читаете, на каком из право нарушать декларацию человека? Мужчина, подождите. Если вы говорите, что в Российской Федерации не существует... Вы мне говорите, изучайте историю. Мы же вы мне говорите, что миссисов, не установлены гражданин. А я вам объясняю. А я вам занимаюсь. Вот смотрите, вы же рекомендуете свои действия на чем-то. Он основной. Мы же не ведем какое-то против конституционного действия. Я вам просто говорю, я читаю, я уважаю Конституцию, между прочим, Российской Федерации. И она мне нравится, я отвечаю. Мы не знаем. Нет, нет, нет. Да, в гражданском фото все тоже что-то написали. Смотрите, человек, да? А это уже декларация прав человека. Вы соблюдаете сейчас декларацию прав человека? Или вы посягаете на нашу честь и достоинство? Вы нас оскорбляете и Это вы не забывайте. Это не я, это вы еще. А вот в статье 3 написано, что мы суверенны. Да? И исполнительная власть, как государство, которое называется Российская Федерация, она именно от этого имеет суверенитет. Правильно? А вот смотрите, а здесь в Конституции еще написано... Давайте почитаем, посмотрим, да? Статья 17. Дождите, а вы что, вы что, хотите ее нарушить? Вы нарушаете, вы нарушаете основной свой закон? А в чем где Основной закон, если а вы нарушаете в рамках своих федеральных законов. В рамках какие? Основным закон, какие являются законом у нас основными? Давайте почитаем. Основным законом является... Второе. Давайте не будем цифры. Второе. Это не цифры. Цифр, цифр, цифр. Просто это вот не не слушаете, как конституция, как учредительный договор. Почему а по а нашему закону защищаем, если вы не признаете? Вы же, а так, вы не ни а а ни Мы же пола, просто на сейчас говорим. Мы с вами просто разговариваем и разъясняем ситуацию. Никто есть кто, у кого морда шире или у кого силовая поддержка, а просто говорим, мы не нарушаем человеческих прав. И наших прав тоже не нарушаете. А, а вот мы здесь жили, написано. На... Как нет? Вы не Почему не вы без меня, без моей воли меня хотите куда-то везти? А, а хочу ли я? А какие у вас основания? А вы со мной знакомитесь, вы, знакомы? Я, я, а я, понимаю, может быть я, я, я приехал как сотрудник спецслужб из Москвы. Вы спросили не меня не это? Нет. А в курсе то, что я закладываю, обязательно напишу на вас и на ваши все действия. Причем ведется видеонаблюдение. Так это же ваше право. Это мое право, да. но я напишу. А вы о себе подумали? Я То, себе что подумаю. вы не сможете потом себя обеспечить. И свою ну, семью. Давайте скажем так, что это уже. Да, совершенно верно. Я не имею а права посетить на ваши права, а так, а на ваши, проблемы. А на ваши проблемы. проблемы. Давайте а почитаем. Затяжьте а, а, а, секундочку, а, дайте. А, дайте. А ну, вы, думаете, думаете, подождите, я, это я, не а, угроза. Я вас сейчас ознакомлюсь. Конституции, Я читаю Конституцию. А Мы защищаем свои права по вашей Конституции. А почему мы вам А о что у нас есть права, которые вы как государству обязаны соблюдать. А Вы а не нарушайте наших прав, выполняйте свои обязанности. Я так? буду не нарушать, и моя семья будет сплужить спокойно. Так, а ваша семья не будет спокойна? Не будет. Мы как я раз об этом вам правда, потому что мне придется написать докладную записку в отношении вас в отношении вас. Я переживаю за вас, что вас могут сократить боли и понизить ваше качество труда. И вы чем будете содержать свою семью? Вот всего лишь я что сказал. Я вам хочу зачистить 17. Пожалуйста. Пожалуйста, Российская Федерация признается и гарантируется права и свободы человека. Перечисления и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. И в соответствии с настоящей Конституцией. И в соответствии с со настоящей Конституцией. Так и написано. Посмотрите, пожалуйста, камера снимает, и вы тоже можете видеть. Сотеясь на. Нарушаем. Смотрите, Россия Федерация. Пункт 2. Пункт 2 Основные права и свободы человека неотчуждаемые принадлежат каждому от Права и свободы. Правильно? То есть, соответственно, это неотъемлемая часть моей гражданских принадлежности, правильно? Моя родовая корневая система. Где я родился, где я принял гражданство, по закону о гражданстве. Правильно? Все замечательно. Читаем дальше. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод людей. Вот мы не нарушаем, мы арендовали как раз помещение. Камеры все убираем, Основание. Основание. Основание. Ну а вот вам я руки не подхватил. Ну, ладно. ну что, ладно. Камеры все убираем здесь. Сейчас мы с вами поедем в отдел это полиции Здесь проводятся оперативно это это мероприятие. мероприятия Мы это туда нашли установим, это что это вы это все нормальные, и все, я пусть вас абсолютно. А здесь это, это будет нельзя? А что, у вас там брать будет? Конечно да? Я а буду можно брать можно его принести? Нет, мы поедем абсолютно. сейчас туда вы записывать не имеете права. Мы можем, а вы не можете... Давайте, вы нам про наши права рассказывали. Мы не можем Поэтому мы имеем А вы нас Читайте закончик. Если хотите, одевайтесь. не хотите, не одевайтесь. С нами, разницы. Они тебя держат здесь? Может, кто-нибудь Там что, подъехало что подъехало что, что Да, да, да. 5 человек, давай его Там две, три, три Ну, сейчас один... я сделаю... По пару раз в месяц Что-то ты говоришь, меньше будет. Я ничего не говорю. Я вообще ничего не знал. Да, мир... Ты должен помогивать? Нет. спокойно. Все, она будет лично у меня. А это фамилию, кто взял? у меня я буду там. Вы же тоже с нами едете правильно? Вы же гражданин ссср За государство, правильно? Патриот, все, с нами, значит, едете. Что она? Что она? Что нас едится? Как зовут вас? Дмитрий, а вот мы сейчас видите. Давайте выключим. В общем, это было сказать мое повышение образования курдозора и так далее ну и конечно же поскольку я имею отношение к правоохранительным органам советского союза нас не обошли внимания мои коллеги из российской федерации конечно же они в этой ситуации зная меня уже тут не один год проявляли э, э, так сказать Повышенное не, не, да, повышенное внимание. Они не просили меня писать, объяснить. Они его уже написали. Положили, говорит, товарищ министр, ты это видишь, подпишите. Ну, или не подпишите, вот мы вам все тут написали. Что вы от этого не обязаны, этого не обязаны. Я говорю, ну мы не с этого начнем. Мы начнем с объяснения личности. Вот вас тут, говорю, трое сидит. Вот давай, ты первый. Фамилии, имя, вот докладывай. И он начал мне докладывать. Я такой-то, такой-то, мне такой-то, а вот следующий. Я говорю, дайте мне ручку, бумагу, что я приехал визитер. Вот, пожалуйста. Видите? Я сидел, писал. Тут заглянул еще один четвертый. Я говорю, ты тоже давай данные Зашел. И они молча дали все эти данные. И, и когда я это переписал, я говорю, видите, теперь вопрос гражданами, которые какой страны вы являетесь, они говорят. Мы граждане Российской Федерации. У нас все есть и документы, есть и оружие, есть, мы вам доказать можем доказать, может быть, два счета, что мы граждане СССР. Я говорю, вот, Есть не знаю, как процедуры, есть такое понятие, как э, законы, которые никто не отменял. И вам же по телевизору об этом еще сказать. Мы телевизор не смотрим. У них стандартный ответ. Они перестали смотреть телевизор. Все сразу, разом. Кто-то команду зачем такую дал? Нам же объявят скоро шоссе. Нам начальник об этом скажет. Я говорю, так уже сказали. О чем начальник это не говорил? И вот в таком духе, что, ребята, вы же молод. И, и вопрос, который они мне повторяли э, дважды, а то и трижды. Нас расстреливать будут. Вот почему-то один этот майор такой, Мезенцев, Мезенцев да, Мезенцев. и он мне опять как назойлив, ну, почему вы это вбили себе в голову? Никто, никого расстреливать, если ты с оружием в руках не пойдешь на солдат Советского Союза, которые придут порядок наводить, не будет. Ты же сдашься, за оружие положено, все, А за кого ты воевать-то собрался? За кого, сам? ты тут оружием обложишься и там споры передергивают. Это может кому-то интересно столкнуть вот вас, молодых, со мной офицером. А я офицер говорю, я принимал присягу в 1975 году. Служил, значит, закончил службу, работал. И вот в первом году, когда началась вот эта я ожидал приказа начальника, своего командира войсковой части, где я служил, и командира, и военкомата, значит, приказа что делать? Приказа не последовало, сказали, работаете, занимаетесь бизнесом, ничего не будет, когда надо, вас пригласят. И вот в 2014 году пришел командир и приказал мне встать в строй. Я офицер, вот мой военный билет, кстати, о ней. В мой в военный билет взяли, не хотели брать, где ваш паспорт, его нету, а что вообще у вас паспорта нет? Я говорю, так а вам не зачем, я по военному билету везде прохожу. Это документ, они его все там рассматривали, смотрели, вот говорю, тут присяга, вот я бессрочные фотографии менять не надо, и что мне командир сказал, стать строй. А я ему что должен сказать? Я уже тут привык в Российской Федерации, мне тут нравится, купил, продал, украл, купил, продал. Какая жизнь, романтика. Я сказал, есть. А что я должен был сказать? И молодой, самый молодой этот э, Лукошкин у первополномоченного уголовного русского 16-го отделения. У него вырвалось просто бред какой-то. Посмотрите, как молодежь реагирует на честь, достоинство, значит, воинский долг. Нижний денег предложили заплатить, восстанавливать родину. Мне указали на э, значит, присягу на мою это, значит, какая там есть ли у меня честь совесть и так далее на это же было рассчитано э -э -э, призыв стать столь и не более денег никто не предлагал и видя вот такое exercал, безобразное воспитание которое вообще не проводится ни в органах внутренних дел я думаю и в войсках тоже наверное не лучше Конечно же, как я вижу, молодежь но ну, просто подставляет по дубу. А все эти майоры призыва до 1991 -го года, значит, подполковники, полковники, генералы, где они, сидят по щелям безопасности? И Боятся даже нос высунуть оттуда. Потому что их тут же спросят по присягу. Потому что молодежь говорит, а мы же присягу не принимали. Мы вот тут в Российской Федерации уже присягу принимали. Мы же должны э, э, это выполнять. Ее». А в этой присяге даже нет ответственности. Я, наверное, я нарушу эту присягу, там таких слов даже нет. И вот в таких условиях мы поговорили. И пришел затем этот... И свои, там еще один, и говорю, Петр Вадимович, вы же наш Тагильский, давайте расскажите мне лекцию, я тут освободился, я говорю, вот придешь в кабинет ко мне на Ленина 56, я там и расскажу. И, и на этом мы разговор закончили. Все. То есть у вас это тоже ключевая. Да, дело. и Шарипов нам отличился, подходил к нам, так, это наш, это мы, значит, мы вас тут долго держать не будем. Значит, что, вы уже знаете, о чем разговор, что ему влепят этот протокол и так далее. И все, говорит, его отпускаем, значит, все, видите И Очень... меня стал допытывать, в какой вы должности служить. Я говорю, я был за начальник отдела. А какой отдел у вас был? Вы оперативник? Я говорю, у меня отдел. Очень хороший. Вот. Ну, вам, видимо, если не положено это знать, вы этого и не знаете. Ну, он говорит, ну, я все понимаю, да. Понимаю. Вообще... Ну и пошел. Вообще. Классно и... было. И... А вам я руки не подам. Да, да он еще это... с рукой ко мне пошел. Да, Здравствуйте, да, да, я здесь, же ваш да, знакомый, да, да, да, я да. же ваш тут ага. э, э, брал, потом отпускал, буквально. да. Я же вас а тут я защищал, вас защищал, я же вас знаю, вы же наш, вы же вы тут 7 а, лет да. живете, работаю про. И, кстати, почему, говорит, вы никак СССР не можете восстановить? Вы 10 лет этим занимаетесь, никак не можете. Это говорит сотрудник ФСБ. Плохо работаете, это не меня оценка. Такая. Ну, я говорю, ладно, будем мы стараться. стараться. Все, на этом мы и закончили. Как мы себя позиции? сразу позиционируем как граждан СССР? и сразу определяем свое правовое поле. Просили объяснить их, показать те документы, которые прописаны в законодательстве Российской Федерации, чтобы они нас, чтобы они нам их хотя бы предъявили. Этого не произошло. У нас была очень значит, интересная беседа, причем с текстом Конституции, когда было напрямую показано статьи Конституции, в котором объяснялись права граждан обязанности, uh, упоминались законы о полиции к, uh, для взаимоотношения граждан uh, okay. с органами uh, МВД, со структурами МВД, какие должны быть при этом документы, предоставлены для того, чтобы выполнять определенные юридические действия. Ну, после того, когда нам пригрозили uh, сделать, uh, пригрозили если мы не, не, не поедем в отделение полиции, нам пригрозили то, что будет применяться силовое, силовое воздействие. Ну, мы все-таки разумные граждане, понимаем, что разгоряченным товарищам-летчикам доказать сейчас на данный момент ничего невозможно. Да? Не Поэтому пришлось проследовать нам это помещение в это отделение полиции где производились допросы соответствующие ну по поводу того что силовые органы ворвались нам на совещание прервали его на долгое время то что нас увезли там в полицейских участках что могу сказать что во первых все эти люди которые представляют как они считают государственные органы на самом деле не имеют даже нужной печати в своих удостоверениях. То есть то, что у них там наклеена на фотографию голограмма, она не соответствует ГОСТу Российской Федерации о гербовых печатях. Это гос ГОСТ 51511-2001 года. Во-вторых, им зачитывают все статьи Конституции, которые, в которых прописаны все права человека, свободы, на что они ну, никакой реакции с их стороны не последовало, то есть люди как, действовали как биороботы по приказу, по указке, то есть даже не думаю о последствиях, да, что они сами же свои законы побирают и называют себя правоохранительными органами. Ну, вот, как бы зачитывали даже росгвардейцев у Маски, э, то, что где он служит, выписку из Егрюла, Егрю, что у него должна быть доверенность, что без доверенности единственный может быть золотов. Действовать после ну, того, что как его начали ознакомьли с правовыми документами, да что, что, что он здесь делает. Он после этого сбежал просто от нас, ну, куда-то сбежал. Ну и как бы э, по, после того, как нас привезли в полицейский участок, неизвестно для чего, просто переписали наши данные, паспортные, это можно было сделать все и на месте, чисто даже по-человечески потому что было затрачено столько сил, там несколько автобусов было подобного, там, наверное, полгорода Тагила, там, личного состава подняли. Ну, как бы, для, для чего вот весь этот спектакль был? То есть они, видимо, постеснялись сами прийти на совещание и сделали выездное заседание у себя в этом, в полицейском участке, участке номер 16, где им там, ну, всем сотрудникам были разъяснено то положение, в котором они сейчас находятся, с точки зрения ну, права, права. Некоторые, конечно, поняли, задумались. У некоторых было ну, видно на лице, что что-то в голове зашевелилось. Ну, надеемся, что как бы, не зря мы съездили, хотя времени часа 3-4 потеряли. Ну, как бы после, после этого, естественно, все, все были, кто в этом участвовал, безобразие зафиксированы, на всех были выписаны протоколы. На имя министра МВД СССР Петра Владимировича Афанасенко. мной был подан рапорт, поэтому я считаю, что все эти участники они будут наказаны, и все, никто не уйдет от ответственности, как, как это сейчас заведено в Российской Федерации подкупиться никому не удастся. В ходе совещания ворвались э, граждане, Назвались, назвали, что они сотрудники полиции, что прибыли не по звонку, по анонимному, звон, анонимному звонку от кого-то, что тут собрались какие-то люди, только некоторые показали удостоверение свои. Им было разъяснено по конституции, что мы собрались как мирные граждане, обсуждаем мирные дела развития страны, но они не стали нас слушать, забрали всех в отделение полиции, не предъявив документов о задержании или же... не назвав цели прибытия, по какому, они, по, по какому документу они прибыли, кто им дал разрешение. Хотя у них должно быть после такого звонка обычно приезжает группа, 2-3 человека проверять информацию. только После этого присылается уже такое количество народу, там их было человек 20, они уже готовились к этому мероприятию. Вот это было и видно и ясно. Попросили у них документы, ну, как, от кого они, кто они. Сказали они по звонку, и все, и всех собрали и увезли. Впечатление негативное. Ну и как у всех студентов, самое лучшее – это практические занятия. Этими занятиями как раз э, помогли нам заняться. Местные э, спецслужбы, это в виде полиции и э, ФСБ. Когда происходило совещание, немножко монотонность началась, каждый отчитывается, что он сделал, как он сделал, для чего сделал. И тут вдруг врывается отрядик небольшой с пушками, с ружьями, с автоматами, с за спину, как в армии, значит, быстренько туда прячется. Впереди на тебя наставляют. Тут некоторые забегают из дрожья в руках, и в голосе кричат: "Все выехал". Вот это нормальная практика. То есть люди, которые очень плохо разбираются в юридических вопросах, пытаются на храпом подействовать на советских людей. Но Насколько мы знаем, советские люди, они всегда были самыми грамотными в мире. И даже понравилось то, как нас прокатили на УАЗике. Я никогда до этого в полицейском или в милицейском ВАЗике не был. Это было так приятно. На таких драных сиденьях. там. Ну, понятное дело, что там не бархат. На участке... Тоже смотришь, как они все с тобой разговаривают, а силы в глазах нет, смотрят на тебя и ждут, а что же там еще такое сделать, чтобы можно было испугаться. Тем более, что наши все сотрудники были обеспечены практически сразу протоколами, конституциями, законами, а к нам-то пришли люди, с пустыми карманами. Ни бумажки, ни ручки. И чего-то хотят. Поэтому практическая часть была очень-очень полезной и интересной. Я думаю, не только для меня, но для всех. И даже для тех, кто будет смотреть наши выступления. Но... Было омрачено это совещание, конечно, посещением представителей силовых структур. Полиции, ФСБ представители были, которые ворвались к нам на совещание, на мирное собрание вот, с оружием, в каких-то масках. И хотели, конечно, напугать всех нас, во-первых, и предложили... Дрожащим голосом собраться всем и поехать с ними в отделение полиции. Мы, естественно, спросили у них, присутствующие спросили у них причину, как обоснование такого задержания. Они только отговорились каким-то анонимным СМС-сообщением о сборище каких-то мошенников и больше ничего представить нам не смогли. Кроме своих еще удостоверений, без доверенности, без всего. И, а мы, в свою очередь, участники, стали им предъявлять, значит, все статьи Конституции по нарушению прав, которые они совершили, все законодательные акты представили, зачитывали, на них ничего не действовало. Предлагали им здесь, на месте, проверить документы все. Мы их никуда не убегаем. Но это тоже не отказались делать. И даже, знаете, удивляла их вот такая, такая знаете, юридическая какая-то неграмотность, когда они сами против себя же иногда высказывали какие-то вещи, просто все уже смеялись над ними вот а потом ну мы конечно подчинились в избежание осложнений ситуации мы подчинились и поехали туда к ним они опросили, не опросили а проверили документов наличие документов зафиксировали пытались еще подписи знать все конечно отказались люди юридически грамотные и никто не боялся ничего вели себя достойно все и потом они нас отпустили единственное конечно неприятно это все просто неприятно эмоционально а во вторых они просто оторвали нас от очень важных дел прервали совещание и мы потеряли в целом вот часа три-четыре потеряли но, несмотря на это, мы вернулись обратно и продолжили совещание в обычном режиме. И мы, несмотря ни на что, закончили совещание очень успешно, плодотворно. И приехали все, вернулись домой и составили на всех протоколы, кто этого, кто там участвовал, представители силовых структур. Протоколы на них составили и, конечно, написали рапорт в исполняющего министра МБД Афнасенко Петру Владимировичу. Мы еще раз убедились в том, что силовики РФ не владеют законодательной базой не только РСФСР, но и не знают законов Российской Федерации. Так как на лицо нарушение со стороны этих лиц, прав и свобод граждан Советского Союза, коими они являются сами. Так как ни одно лицо на территории России не выходило из гражданства СССР и не проходило процедуру принятия гражданца РФ, поэтому данный инцидент я считаю провокацией со стороны Российской Федерации.